Кто я для тебя? то Любимая женщина или никто? Особенность слов или просто слова? Я в точку попала или вновь не права? Кто я для тебя? Молчишь, ты след смотришь или в глаза мне глядишь? Я дар или спосланный ангела грех? Для сердце и все же для тела утех? Как есть на душе мне, прошу, расскажи, я нужна, нужная, или же нет. Не смей говорить, что несу полный бред. Какая с тобой я, а ты сжигаешь за нами повсюду мосты. Какого же черта между нами с тобой, судьбой называть мне тебя или игрой? Зачем эти роли, а мы? Ты словно даруешь себя мне взаймы на время, на вечно. Запуталась вновь, А что хоть игра театр, в любовь, кто ты для меня? И как увидеть во взгляде подсказки мне знак? Мы оба ошибли, И только лишь я, ты знаешь, жизнь строгий, на лучше судья. Зачем мы друг другу? Зачем быть вместе так проще, чем вовсе ни с кем? Ответ: я любим, или только люблю, молю.